Сегодня у нас поэтический выпуск. Я почитаю поэму, которую написала в девяносто первом году. Коструба. Нет, ни не в прах обращаются судьбы. Только мы нашим пращурам судьи. Много дальше седьмого колена Связь с прошедшей жизнью нетленна. Наших предков волос цвет, цвет глаз — как их мысли и чувства, все в нас. Так живут во мне сном или грезой Вольных тиверцев песни и слезы. Так я помню, да подлинно знаю, Горечь трав, синь полынного края, степников в пьяной злобе набега И стекло мертвых глаз печенега. Как случилось, что в веке двадцатом я считаю себя виноватой в той крови, что за тысячу лет, О которой памяти нет. Почему мне в наследство досталась Неизбывная к ней недругу жалость? Словно время не шло, не кружило, Словно в прошлом со мною все было. Было, было, широким разлилось Дунаем, и склонила луна сонный глаз над встревоженным краем. И горели костры, городища горели степные. Печенеги пришли, печенеги! И смерть пришла с ними. Только что сердцу смерть, Если сердце любви не узнало. Я в дунайские волны Венок белоцветный бросала, Вдоль по берегу шла, Там, где заводь и робкие вербы. Ты не бог Коструба, Мой желанный, возлюбленный первый? Черных глаз его звезды Мне лунную ночь затмевали. Коструба, Коструба, Ждать ли встречи, не ведаем сами. Дни за днями бегут. Моих братьев так много убито, Боевое копье мне от недруга станет защитой. Вот и ты, печенек, берегись, Я пощады не знаю. Для начала твой шлем Сброшу в темные воды Дуная. За ударом удар. Сила жизни прорвалась наружу. Вот споткнулся мой враг, Вот лежит предо мной безоружен. Я копью ему к горлу, а по сердцу, словно стрелою, коструба, коструба мой лежит предо мною. О, зачем ты во мне, голос крови, проклятое мщение? Убивай, убивай, без пощады, без слез, без прощения. Убивай, убивай, первобытное, жадное, злое. Я вонзаю копье. В беззащитное горло живое. Я вонзаю смерть в плоть, Я надежду свою убиваю. А в глазах его ночь, А в глазах его я застываю. Как мне жить без тебя? Ты во мне продолжаешься сыном. Коструба, коструба. Плачет ветер в растрепанных ивах. Век двадцатый окончится скоро. Сред степи стоит каменный город. В нем живу я, смеюсь и грущу. Своего кострубу я ищу. Только сердце болит и тоскует. Племена наши снова враждуют. Что ж опять, между враждой и любовью, Делать выбор мне смертью и кровью?